Приветствую зрителей и подписчиков канала. Все сказанное здесь является личным суждением, либо фантазией автора и не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Я никого не стремлюсь оскорбить и ни к чему не призываю. Риана Диаманты. Когда мне дали раньше этот клип, я была не готова к его разбору. Сегодня будет много интересного и снова Египет. Диаманты. Сегодня... Удалось предугадать, так же, как удалось предугадать в фильме "Темный город на стене 6», «Большое 6» и «Указатель». Я спросила, здесь будет «Посейдон», а дальше в следующем же кадре «Магазин Нептун», «Аквариумы и рыбки». Буквально сразу же здесь я посмотрела и сказала «История Цереры». «Потеря Цереры» здесь должен быть символ белая и лежать». И вот я смотрю, смотрю, жду. Что-то нету, нету, нету. Где же белые лежать? Первая минута, пошла вторая. И в конце еще и на воде. Еще и на воде. Концовка, кадр удаляется. Такое безжизненное лицо. Удаляется кадр, показывая, что Луна улетает туда, в космос. Сейчас Церера находится. В поясе астероидов. Напомню легенду. Этот сюжет распространенный, это снимают действительно часто, наверное, надо знать. Задайтесь вопросом, почему об этом ничего не говорят интуитивно. Цереру преследовал Посейдон. Чтобы убежать от него, она превратилась в лошадь. Тогда он тоже превратился в коня. И догнал Цереру. От их союза родились кентавр и нимфа. Имен не помню. Кстати, пора освежить в памяти. Тут в прямом э, смысловом ряду гречес в греческих легендах лучше не, не пытаться увидеть ничего. Надо видеть сухо символы, что упомянутое. Что нового я увидела в этом клипе? Нового. Пожары, очень много огня, горит роза. Роза горит. Вот, показывается расставание. Невозможно удержать, не получается удержать. И руки расцепляются. Вот два коня бегут. Этот момент, где руки уже не держат друг друга. И пожары, пожар, были обстрелы, где-то был огонь. Может быть, там был на Церере, может быть, тут, может, и там, и тут. Вот это для меня было новым. Что э, подтвердилось из предыдущих находок по этой истории? Бежит босая женщина, она оглядывается. Вот так, персонаж Рианы бежит и оглядывается. Угроза со спины. В клипе, э, напомните мне, Гримс, Гримс. Там тоже тема Цереры, у нее была голая спина, и она держала за спиной меч. Угроза со спины. Здесь босиком голые ноги и оборачивается угроза со спины. Черный цвет со стороны черного космоса, может быть. То есть в момент, когда это произошло, я задаюсь вопросом. Церера была ближе. Я сужу по тому, как показывают два небесных тела, а Церера в три раза меньше Луны примерно, но на кадрах она выглядит как половина от Луны, то есть она была ближе, где-то в два раза. Почему-то показывают лунное затмение на таких моментах, лунное затмение, то есть... Луна в соединении с Солнцем, а Церера, возможно, вот с той стороны, ближе к оппозиции. Где-то в наших датах, в типа праздниках, должно быть отмечено, на каком знаке зодиака это произошло, в какой период это произошло. Я имею в виду, в какой астрологический знак Церера улетела. По идее, там должна быть ассоциация то есть новая огонь-обстрел, подтвержденная а, угроза со спины и уходит в черный космос и отдаляется. Из неразгаданного, из совсем неразгаданного желто-голубая символика тут. Сколько этому клипу? Лет больше десяти. Да, я посмотрела клип, выпущен 10 лет назад. Желто-голубая символика, но что меня здесь смутило? Здесь желтая сверху. Осколки, желтая сверху. Сейчас в фильме Wednesday там тоже время от времени вот именно такие же оттенки показывались желто-голубой символики и всегда желтая сверху. У вот кого такой флаг? Вы видите, здесь мусор. Здесь все разбито, побито. В принципе, вот лампа лежит. Павшее. В принципе, это могут быть те события, что уже произошли в 22-м, и все-таки желтая сверху. Угон Церера наверняка это было большой трагедией, и что делает Луна, чем она значима для жителей поверхности? Когда это произошло? Это было точно до эпохи живописи, а эпоха живописи это вторая тысяча лет. Может быть, это не так уж и давно, но где искать про вторую луну? Ясновидцы эту историю вообще в упор не видят, а вот эти посланники, которые, как по небрадли, были похищены, от них идет информация, от них идет, что на Луне на Церере и на Марсе рабство. В каком статусе Церера сейчас? То есть вероятно, ее еще не отбили. И заметьте, это небольшой список, и Луна это напавший объект, ну, на Марсе война. Именно в этом небольшом списке Церера упоминается, понимаете, Церера. И она же в этой легенде. И предположительно она, вот так из клипа в клип, сюжет. В общем, такой пример, где мне удалось предугадать, не знаю, правильно ли я распутываю сами символы, но сам факт того, что пакеты символов одни и те же, они обнаруживаются вот так постепенно. А теперь немножко про Египет. На, на кулонах в, древне, в Древнем Египте, в Новом Царстве, люди носили персональные амулеты, как и сегодня, на этих амулетах изображались разные боги, надписи и святые надписи. В конце надписи добавлялась либо омега-буква, иероглиф хора Бахдетского, или омега и солярная тетта. Две священных буквы добавлялись в конце святых слов, святых имен. Или солярная тетта. Как эти буквы звучали бы сегодня? О, омега. Солярная тетта тогда звучало, возможно, Т. Но сегодня эти имена, аналогичные имена, мы читаем ее в значении Ф. Афона, Фина. От имени Атону. Бог Солнца. То есть сегодня это могло бы звучать или О, или Оф. Обратите внимание, украинские фамилии распространенные с двумя типами окончаний есть, которые заканчиваются на «о» и которые заканчиваются на «ов». «Ищенко», «Кащенко» или «ов». Именные. И «ов» объясняется, что там окончание принадлежности, потому что отвечает на вопрос «Чей?» «Антонов». Но, допустим, Оф мы объясним, но как мы объясним О? Мне это похоже на параллель с тем Египтом. И то, что было на амулетах написано у древних людей, то теперь просто написано в фамилиях, в фамилиях, в документах. Также еще интересная находка на кулонах с богами, под изображениями или рядом э, писали буквы ИАО. ИАО. В одном из предыдущих роликов мы уже разбирали эти очень интересные находки, как переводятся, возможно, Альфа и Омега, что это из Египта, Восток и Запад, Залы Аманти и иероглиф Хора Запад и Восток, загром, загробный мир. Что означает ИАО, пока что загадка. Может быть, где-то найду. Под, у разных богов, там где аму, амулеты разные боги, и одна и та же надпись ИАО. Но эти же буквы настойчиво повторяются в апокалипсисе, прямо повторяются. Я есть а, Альфа и Омега, начало и конец. Альфа и Омега. И в нашем языке и А и Б сидели на трубе, а упала Б пропала, что осталось на трубе. Кто-то оставил нам в том числе эту загадку А и Б. Так и здесь Альфа и «Омега», правда, не та последовательность и должна быть в начале. И все-таки здесь в нашем языке упоминается И. Еще одна интересная находка параллель. Почему с петухом ассоциировали хора Бехдетского? Потому что один из символов сокол. Его изображали с двойной египетской короной. Произошел очередной курьезный случай, когда исконный смысл и название утерялись. Аксессуар начали называть гребешком, а с гребешком может быть только одна птица. И я когда-то определила, что Исида сидит, и стульчиком изображают Сириус А. Нашла это. И тогда же я предположила, что сесть в тюрьму, именно сесть, может быть любой другой глагол, что это специально, специально подобранная такая лексика. И тогда у кого-то из зрителей могло возникнуть недоверие что это просто совпадение? На самом деле, на самом деле вот вам э, еще один символ, который показывает, что э, там э, те ассоциации, ассоциации с Египтом, действительно почему-то перешли в тюремную лексику, в, тюре, в тюремный сленг. Очевидно, обычные заключенные не могли такое сделать сами. Наверняка обнаружится что-то еще. Наверняка кто-то это внедрил специально. Он очевидно посвященный и очевидно враждебный к той идеологии, к тому прошлому. Вот мы видим широту охвата, а пока что... Пока что эти находки еще не накопили такую массу, чтобы быть совершенно очевидными. Кто-то может предполагать, что автор придирается и специально группирует так факты. И все-таки мы видим масштаб влияния Египта. Вот он славянизм и наша речь. Вот он английский алфавит и английская речь. Там тоже есть интересные параллели. Как минимум, такой масштаб. На кулонах изображали льва с телом змеи, существо с телом змеи и головой льва на амулетах. И это таковые символы, упомянуты в апокрифе от Иоанна. А в Китае когда-то проводились праздники, посвященные праздник дракона, но там тело змеи и голова льва те праздничные конструкции, которые выносились на улице, то наследие, оно оказало огромное влияние, огромное. Очень, очень велика широта этого влияния, но сегодняшний Египет, казалось бы, должен был бы, э, быть наследником влияния сегодняшний египет это просто одна из стран в общем та культура была и ее влияние такое что она осталась буквально в каждой букве она в буквах осталась. сегодня нам очевидно что мы очень многого не знаем об этом влиянии о том периоде и по этой теме много не разгадано становитесь спонсором канала Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!